та -дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с игрой Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ну и в рамках сегодняшнего выпуска я постараюсь в деталях тебе рассказать про то, что у нас находится на игровом поле, что за что отвечает и что к чему относится. Ну а пока ты смотришь, не скупись, прожми свой царский лайк, мне офигеть какая поддержка, а тебе совершенно ничего не стоит. Ведь взамен за твои лайки я буду радовать тебя, как обычно, годными крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как yu gi -Oh! и так далее. Ну и мы, конечно же, начинаем, друзья! Ну и давай приступим сразу же к сути. Во-первых, из чего же у нас состоит экран нашей дуэли? А экран дуэли у нас состоит из некоторых пунктов. Ну и давай по порядочку. Первая кнопочка вот здесь она находится в левом верхнем углу экрана. Это у нас кнопка меню. Там мы можем подкорректировать настройки игры под себя и многое другое. Вторая кнопка это кнопка журнала дуэлей. Тут мы можем переключить видимость журнала дуэлей. Третья кнопочка у нас значит отображает состояние поля. Тут можно посмотреть информацию о дуэлях для. Поле. Четвертая кнопка, вот здесь, которая находится, она отвечает за то, чтобы подтвердить активацию. Тут можно изменить настройки управляющей активацией эффектов. Ее не будет видно, если для подтверждения активации установлено значение авто. Далее переходим к пятому пункту. Это вот эта вот область в нижней части твоего экрана. Это, собственно, твоя колода карт, твоя рука с активными картами, которыми ты можешь уже непосредственно играть. Далее переходим к шестому пункту. Вот здесь вот слева он находится и внизу. Это очки твоей жизненной силы. Силы, да, то есть наше ХП, наше здоровье, как хотите так и называйте ну и собственно имя нашего персонажа тоже здесь переходим к седьмому пункту, это вот этот вот милый зверек это собственно наш друг, наш питомец которого ты можешь настроить в настройках игры и поставить какого-нибудь другого переходим к восьмому пункту это вот здесь вот по центру и сверху естественно это рука вашего противника и его текущие имеющиеся карты дальше переходим к девятому пункту это вот здесь вот справа и в углу это у нас жизненная сила нашего противника также его никнейм. Ну и десятый пункт, это вот тут вот, то, что ты видишь, это питомец нашего противника. Но ну, а дальше давай детально разберем по клеточкам буквально, да, что же представляет из себя твое игровое а, поле. Да, это тоже да, очень важно знать и понимать, чтобы понимать, да, куда ты что ставишь, да, где, для чего, какое место у нас, значит, указано. Начнем мы, пожалуй, с поля монстров, да, это вот эти вот пять клеточек, раз, два, три, четыре, пять, которые у нас находятся а, по центру твоей игровой области. Сюда у нас в основном отправляются призванные монстры На каждую клетку, естественно, можно поставить только лишь одного монстра, то есть максимальное количество монстров, которые мы можем вызвать, сравняется 5. Далее переходим к второй клеточке, это у нас дополнительные зоны для монстров. Монстры из дополнительной колоды могут быть вызваны особым призывом в эту зону. Мы видим здесь два квадрата и только один из них может использовать игрок за битву. То есть, на, если у вас есть какое-то существо на одной области, то на вторую, вроде как, вы уже поставить никого не сможете. Это будет область предназначена для второго игрока, чтобы было все, как говорится, по чесноку. Существ можно сюда поместить только при особых обстоятельствах. При помощи таких эффектов, когда мы объединяем несколько монстров и при этом получается более сильное существо, вот его-то как раз-таки и можно будет сюда поместить из дополнительной колоды. Об этом тебе игра подскажет, да когда такое может произойти, и тебе более-менее станет понятно, когда будет... Будешь ты играть непосредственно уже на поле брани. Далее переходим к третьей области. Это вот тут вот то, что снизу находится, да, и состоит она у нас тоже из пяти клеток. Это у нас так называемая зона заклинаний и ловушек. Здесь можно разместить карты заклинаний и ловушек, когда мы их устанавливаем или активируем. Также мы можем разместить до пяти карт, заклинаний или же ловушек, эквивалентно тем клеткам, которые вы здесь видите. Далее давай рассмотрим четвертую, так называемую маятниковую э, зону. Она состоит из вот этого крайнего левого и крайнего правого квадратиков именно в зоне заклинаний и ловушек. Здесь вы можете разместить маятниковых монстров. При вызове маятника вы должны поместить монстра маятника в каждую из двух зон маятника. Но об этих и о других монстрах я уже более подробно расскажу в следующих моих видео. Данный видос у нас немножко не о том. Но если тебе нужно гораздо больше интересного контента по этой игре, то смело переходи в плейлист, который я оставлю также в описании под данным видео. А здесь что такая за маленькая клеточка, спросишь ты? Давай ее маркируем клеточка 5, зона 5, так называемая зона поля. Что она, собственно, для чего она, собственно, предназначена? Сюда мы сможем поместить какие-то полевые заклинания, карты, эффекты которых взаимодействуют на все поле. Они также должны быть размещены именно э, здесь. Ну и переходим к самым интересным зонам, да, лично у меня у самого возникало много вопросов, что это за кругляшки-то такие, да, и для чего они нужны, особенно когда нет нашего, как говорится, русского перевода. Вот я тебе сейчас поподробно и расскажу. Переходим к под циферкой а, 6. Это вот тут вот справа, да, первый кругляшочек нижний, так его назовем. Здесь у нас находится кладбище. Сюда попадают уничтоженные монстры и карты заклинаний, ловушек, которые вы закончили использовать. То есть, эффект которых и был использован, карта автоматически помещается вот в эту вот шестую, так называемую, а, зону кладбища. Ну и переходим вот к этим к нижним двум колодам а, карт. Начнем, пожалуй, мы а, с левой и маркируем ее циферкой 7, к примеру. Здесь у нас находится Дополнительная колода э, карт, то есть основная у нас справа, а вот дополнительная как раз-таки у нас э, слева. И вот как раз-то дополнение ко второму пункту, где у нас находятся дополнительные зоны монстров. Монстры из дополнительной колоды могут быть вызваны особым призывом как раз-таки вот в эту вот область под циферкой 2. Это две вот эти вот клеточки, которые игрок может использовать один раз. Происходит это при определенных условиях, и игра сама тебе подскажет, когда можно будет взаимодействовать с этой дополнительной колодой. В основном это происходит тогда, когда мы связываем несколько э, типов карт, да, которые можно связать. И вот здесь у нас седьмая область, она подсвечивается, когда есть такая возможность. Но ну, а уже после этого мы разыгрываем какую-то более усиленную карту, либо же в дополнительную зону монстров да, под цифркой 2, либо же в какую-нибудь зону, куда указывает вызванный дополнительный вот этот вот монстр из седьмой колоды Надеюсь, я тебе доходчиво вдруг объясняю Да, если же что-то будет непонятно, то ты не стесняйся, смело пиши, переспрашивай в комментариях Я постараюсь для тебя найти более актуальную и подробную информацию по этому поводу Далее переходим к восьмой зоне Это вот здесь справа у нас снизу, это основная наша колода с вами В которой будут указаны все наши карты На данный момент их 40 э, штук, не знаю, будет больше или же меньше это, ребят, пока еще большой вопрос Мы Переходим к девятой области Это вот этот маленький кружочек, да, он находится прямо над шестой Девятая область, так называемая изгнанные карты Здесь будут находиться карты, которые были удалены из игры То есть изгнаны, ну или же отправляются сюда Происходит это также при определенных условиях Если у нас враг разыгрывает какое-нибудь особенное заклинание или же эффект И наши карты просто с поля удаляются и попадают именно в зону под цифрой 9 В дополнение ко всему прочему, также хотел рассказать про значки местоположения карт. Такие значки мы можем наблюдать, когда мы выбираем цель для эффекта. Местоположение каждой подходящей карты будет указано одним из этих значков. Карты под вашим контролем отмечены синим значком, а карты под контролем вашего противника отмечены красным значком. Первый вот такой значок указывает на то, что эффект находится в руке. Второй значок указывает на то, что он находится на поле. Третий значок указывает на то, что он находится в колоде. Четвертый значок указывает на то, что эффект находится в дополнительной колоде. Пятый значок вот такого плана указывает на то, что он находится на кладбище. Шестой значок указывает на то, что он был изгнан. Далее перейдем еще к дополнительным таким значкам, как значки статуса карты. Они появляются во время дуэли и будут указывать, когда карта находится в особом состоянии. Например, когда эффекты сводятся на нет. Чтобы увидеть это, нам достаточно выбрать карту из списка карт. И мы увидим значок или же значки отображаемые слева направо под данными картами и давай по порядочку первый значок указывает на то что его эффекты сведены а, на нет второй значок указывает на то что его нельзя призвать особым образом третий значок указывает на то что он временно изгнан эффектом карты и так далее четвертый значок указывает на то что он использовался в качестве материала пятый значок указывает на то что он использовался в качестве материала для синхронного вызова шестой значок указывает на то что он был уничтожен в бою и седьмой значок вот такого плана указывает что он не может атаковать из-за эффекта карты и так далее Также помимо всего прочего, что я сейчас рассказал Существует еще значок, э, значок состояния подключения Когда во время матча обнаруживается, что у игрока плохое соединение На его стороне появляется этот значок Пожалуйста, проверьте ваше соединение, если этот значок часто появляется на вашей стороне Этот значок может часто появляться и на стороне вашего противника В зависимости от его соединения То есть своеобразное такое информирование, чтобы ты был в курсе, как обстоят дела у нас сейчас на экране игрового поля Но ну, а пока это вся информация касательно того Какие у нас находятся элементы да на твоем поле Надеюсь для тебя информация это была полезной И я не отнял у тебя слишком много времени А если же я отнял твое время слишком бесполезным образом То пожалуйста поругай меня в комментариях Напиши что был братишка скреч, Пора исправляться Давай уже как-нибудь получше все это дело организуй Братишка Скретч как всегда прислушивается Что ты зритель думаешь по поводу игрушечки Югио -Oh? Пиши пожалуйста свое мнение в комментариях И мы с тобой непременно все это дело обсудим Ведь у меня есть отличительная особенность отвечать с